Так, ну вот я вышел на то место, где перестал снимать на 8 экшен ну, Кстати, к островище Все, сейчас мне нужно двигаться вот туда. Вот к этому скальному выходу иду. Так, а ч у меня? Ну, скала такая, ничем не примечательна. Развалистая, разломистая. Ну, с нее, наверное, я уже увижу. Основные уже там эти вершинки. А, ну да, он уже, там нет. то Вон там скала, вон прямо. Видно. Ну, тут, наверное, ничего интересного. вот так вот тоже в сторону лыбки идет вон вершинка так -мо, что я подустал уже думаю либо сразу сейчас идти вот как бы в самую гущу событий либо вот это вот еще обследовать ладно Пойдем, сходим, посмотрим, что там. Может там тоже какой-нибудь капитанский мостик. А, ну все, я узнаю это место. Тут я уже был. И вот даже справа я уже вижу эту вон расщелину. Вот она, по центру кадра. Соответственно, в прошлый раз я здесь не успел все это дело посмотреть. Так что сейчас обойду вот эту скалу. И идем туда к расщелине. Единственная вот мысль либо обойти ее, либо забраться уже на нее. Не знаю, что делать. Здесь я вижу, что можно забраться, так что, наверное, есть смысл. Вот этот проход, здесь я был, но не, не, сюда проходить дальше не стал. Так, все-таки вон иду сейчас туда, обойду. Вижу, там интересные места. Вес такой, ну, вообще вот такие скаты. Люди, носите за собой свой мусор. за кедром проход вот. маленькая улочка так ну я по ней пройду я сейчас хочу вот сюда вот заглянуть там я какой-то балкончик увидел Ой, вообще туда осыпь такая уходит ух ты ух ты ух ты ух ты как мне нравится какое старое дерево сухое не отпадешь Вот оттуда, наверное, можно бахнуть вон с того камушка. Фоточку где он? Вот он. Вот отсюда вот фоточку можно бахнуть. Даже нужно. Так, ну что, сейчас я тут отпущусь тогда, отсюда посмотрю и потом обратно поднимусь вот по этой улочке. Так, а где мне спуститься? Придется пройти. Блин, сколько много. Приходится ходить, когда надо вот этот вот обход совершить. Вот здесь вот не спустишься. И вот надо обходить все вот, вот так вот. спустился вниз был я получается на этой полке ну, такой внушительный тут вид да. там он проход показываю здесь проход сверху громада такая нормальная. Вообще у меня уже мелкая камера зарядилась, в принципе можно на нее снимать, у нее угол обзора больше. Так, ну ладно, возвращаюсь сейчас обратно, там попробую там по той улице подняться наверх и пойду уже к этому к проходу к расщелине с камушком. Так, вот эта улочка. Не знаю, удастся ли мне по ней подняться наверх Чтобы... Вообще, уже что-то я запыхался, так нормально Ноги офигевают То спуск, то подъем Как бы тут не ехать. Фу. Камушек лежит. Но выше я уже не буду забираться. Вот такая вот улочка. Сейчас попробую сюда налево уйти получится опа отлично отлично ну тут уже видно на натоптано люди ходят странно сегодня двоих только встретил но ну, наверное то что туда мало кто уходит в ту сторону щелина пацан, ну не видно из-за деревьев. Сейчас я туда пойду, сейчас тут пройдусь, по вершинке. Вот темное пятно вот это вот. Проход между скалами. Я все оттягиваю, оттягиваю удовольствие. можно в хорошую погоду, неветреную, посидеть Сейчас ветер дует, я еще припотел, как бы не продуло В общем, можно тут почилить, а вот это вот, а нет, улица там осталась, все правильно здесь вот этот вот проход, разлом да, он тоже, кстати, можно спуститься. Но я уже не буду. Вот здесь вот было бы солнышко. Вообще крутяк тут посидеть можно. Полежать, прямо поваляться. Вообще... Всё, иду к расщелине вот эта улочка по которой я поднимался тоже кстати расщелина ну где-то такого же размера как вот куда мы сейчас идем Кстати, Так, здесь где я спущусь или не спущусь, что-то я не знаю. Наверное не получится тут спуститься. рисковать спущусь здесь так, или тут где-то есть проход нет прохода я не вижу Ладно. Всё, спускаюсь Всё, вот спустился я сверху здесь вот тоже такой разломчик характерный все иду к самому вкусненькому вон Туда. Людей нет. Днем тут прямо ралли. Дико. Зачем, непонятно. Там вон такой интересный. Кострище вот здесь вот можно костерчик разжечь тусануть вон на ту башню еще поднимемся там тоже прикольно вот она расщелина этот проход между скалами кстати хорошо вот осенью листва не мешает вот видно вообще все хорошо все скалы офигенно иду в этот проход там он камушек на нем можно эпично сфоткаться место офигенно очень рекомендую сеть как ровно расколота Вот шириной ну, примерно метр. себе делал что ли думаю что так хвое пахнет а, люди вы такие свиньи просто вообще вот ты человек который вот здесь вот спал я не знаю как тебя назвать идиот абсолютный нахрена ну пожог ты тут костер Выкини за собой свое вот эту вот срань свою забери пакет банка Вообще не знаю как, это не люди, а хуже, не знаю, звери так не поступают Дебилоиды, сорян Такое место красивейшее, просто так берут и гадят Ладно, сейчас. Пробую выбраться здесь. Опа. Опа. Опа. Фу. Вылез. Так. Ну, сейчас я тогда обойду с этой стороны. Я, кстати, в прошлый раз тут не проходил. Сейчас надо пройти посмотреть Традиционно что тут интересного Кстати, тропа куда... О, там еще что-то есть Ладно, сейчас здесь пройдем, туда сходим тогда Так, какая тут интересная площадочка, прямо можно тут тусануть Ну что, пойду я сейчас хожу по той тропинке Там какая-то скала Думаю, что по ней же и вернусь И пойдем дальше На башню надо залезть И сходить еще К центральному входу Вот Ну где там Все на машинах подъезжают Ленивые, которые самые Так, вот иду по этой тропинке Ну, не думаю, что тут что-то эпичное Скорее всего, примерно то же самое Что и было у Лэпки Ну, уже для очистки совести Сейчас Конечно же, тут посмотрю Так, скала Стеночка обрывистая Тоже такая же скала рыхлая, камни все практически как такие подвижный курумник Вся вот она растресканная и такая, такое впечатление, что сейчас чуть трони ее, и она это начнет сыпаться. В общем-то ничего такого сильно интересного не вижу. Ладно, традиционно залезть наверх надо. Такое Надо, кстати, туда зайти Сейчас я спущусь, пройду Интересный навес Не видно даже подножье Так Ну, тут Ничего Просто площадка Можно палатку поставить Все, сейчас Сюда вот спущусь, налево туда загляну и обратно. Так, здесь. Ну, наверное, спущусь. Хотя мои кроссовки не хотят. Я тут спускался Скала прикольная так. Опа! Пить, пить хочу я, пить уже хочу Надо водичку достать О, нормальный тут такой закуточек Кстати, надо чуть подальше отойти пофоткать вот как оно все это выглядит вершинка и сюда вот такой закуточек знаете что радует то что современные писари от слова писать так вот, современные писари еще до сюда не добрались. Которые обычно оставляют всякую писанину, типа Вася тут был, кому это вообще интересно, кто ты вообще, что ты тут был. Или там какой-нибудь там начинают писать там города всякие, года. Кому это надо? Кому это интересно? Зацаряют только камушки своей писаниной. Вон туда сейчас пройду, еще там какая-то тоже гребенка интересная. Так, вот это. С камера маленько высветляет. Как, кстати, если чуть-чуть... Чуть-чуть-чуть-чуть... Вот так вот сейчас на улице потемнее. Пасмурно уже как-то. Так, вот сюда сейчас пройду И возвращаюсь к Туда к... К... туда, блин Я Чуть не упал Шнурки все виноваты Шнурком зацепился Где же мои ботиночки? В машине лежат Забытые Так, камера снимает Ой, Так, что тут? Тоже лежанка чья-то Кто-то тут спал Давно причем Кто-то тут спал Так, нет, туда я уже не пойду Все, иду К центральной улице вот, и пить хочу, сейчас я попью, и от центральной улицы идем слева, а нет, по центральной еще раз проходимся, поднимаемся и на башню, с башни к центральному входу, прикольно, мне нравится. Все, сейчас буду снимать на Osmo вот батарейка зарядилась полностью на 100%, Соответственно, пауэрбанком я доволен. Вот. Такие вот тут закуточки встречаются. Прям, прям проход такой. Ну, как бы пройти тут практически невозможно. Но Звериная тропа. В общем, иду сейчас в центральную Вот, дальше. Пройду по ней. То есть, как бы, ну, сниму получается вторую камеру, но эту для сравнения потом посмотреть, какая лучше. Ну, у это явно больше угол, это сто процентов. Так, что-то где? А, нет, правильно. Вот немножко бы облака расступились, солнышко бы подсветило, было бы гораздо веселей. Ну ладно. Так, сейчас я спущусь здесь вот вниз. Если получится. Кстати, еще надо найти. О, тропа. Надо найти э, как же она скала троль. Скалу троль надо найти. Вот. Но ну, она где-то там, по-моему, в той стороне Я не ошибаюсь. О. Ну, пойдемте тогда и туда зайдем. Заханырочка. Желание можно здесь веток накидать <смех> ногами туда здесь вот камус подвинуть туда вон под головой дрыхать <смех> ну, или вот здесь вот например ну, ну тут прям вообще прям кто-то жил чайник кастрюля бутылки всякие люди свинота вот, вот все кто кто вот это вот сюда притащил вот это вот все свинота да ну вот костер бы развести и сжечь все это вот просто вот так ладно Идем по улочке, центрально сейчас поднимемся. Вот она. Так, что там, стабилизатор вообще справляется? Не пойму. Не смотрю на монитор. Вдруг справляется. Ну-ка, вообще у меня стабилизатор включен. Да, стабилизатор включен. Все должно быть норм. На ту башню заберемся сейчас. Там я был, там место крутейшее, вид там шикарный. Шикарнейшее место, конечно. Так что очень рекомендую. Со стороны Черноисточинска можно заехать. Ну, кто там на УАЗиках. На обычной машине, не знаю, я там вообще проезд тут не это не, не, не щупал. Ну вот со стороны Левихи без проблем. На велике, пешком. По лепке рекомендую. Вот так вот. Так, ну и что? Ну до дома надо будет смотреть, как будет видно, что будет видно с этой камеры. Ну так вроде вижу, что уже получше. Тем более, что HDR включена, еще она как-то вытягивает. Ладно, все, выхожу и лезу на башню.